Да, сегодня мы будем, Света, собирать вот такую вот мозаику. Здесь идет в наборе у нас прозрачное поле и пять картинок шаблонов. Состоит эта мозаика из ста деталей. Один плюс, то есть нам уже ага. подходит, и также ребятишкам с одного года. Давайте теперь откроем, посмотрим, что здесь. Да! У нас. Да, сейчас мы откроем. Ого! Ого, какие тут большие детальки, большие. да? Давай, давай. Разноцветные, так, разного цвета. Где-то здесь было прозрачное поле. поле. Здесь вот в наборе идут вот такие вот картинки, шаблоны. Да? Давай мы сейчас их все покажем. Наталетик! Да, это вертолетик. Наталетик. Так, наталья. Здесь домик, деревья, облачка. Крабики, да. Здесь у нас идет такой вот чудесный крабик. Кравик. Да? И вот такой вот ревенок. Левеник. Давай мы с тобой. Что будем. мы с тобой будем собирать? Давай Давай ну, мы с тобой будем собирать вот, вот... черепашку. Да, вот такую вот черепашку будем мы собирать. Так. Да. Мы с тобой солнышко. Давай, солнышко. Солнышко. Ставь сюда. Да. Вот такое вот у нас будет солнышко. Будем. Теперь давай начнем собирать панцирь у черепаши. Нет, а куда что поставила? Синий. Где у нас еще синий? Вот. Продолжай шею, да, вот, черепашки. Цветочки, да? Смотри, цветочки. вот цветочки. Цветочки. Теперь какой там? Красный цветочек, да? Синие. Где красный цветочки. цветочек, да? и синий цветочек. А теперь давай зеленую травку. Как? Вот. Сюда. Как здорово! Как так? здорово да, у нас получилась вот такая вот черепашка. Черепашка! Да, черепашка. Давай теперь сравним ее с картинкой, да? Картинкой. Напоминаем, картинка была. И вот что у нас получилось. Да! да? Вот такая вот классная черепашка да! у нас получилась. Подписывайтесь, коллеги и смотрите. Пока! Всем пока!